Разорван в клочья мира атом, Нища дна кроя небо матом. Апостол в должности медбрата, Мессию тащит на спине. Апостол в должности мед брата, Мессию тащит на спине.